Булат Курамшин, только что зачисленный в Химический институт Казанского федерального университета, завоевал золотую медаль 48 й международной олимпиаде по химии. Данное мероприятие прошло в Двилиси. В ней приняло участие всего порядка 80 стран. Значит, каждая страна выставляет по 4, но некоторые меньше участников. То есть всего там соревновалось порядка 220 участников. Участие в Международной Олимпиаде требует высокого уровня подготовки и больших знаний в области химии. Чтобы победить Булату Курамшину предстояло пройти довольно сложный путь. В девятом классе еще он побеждал в Республиканской Олимпиаде, у нас региональный этап есть в Асийской Олимпиаде. Затем он победил в заключительном этапе, стал победителем Олимпиады. На следующие два года ему удавалось вновь становиться победителем заключительного этапа Всероссийской Олимпиады. И вот и в 11 классе уже, те, кто побеждает в 11 классе, в заключительном этапе, их приглашают на отбор э, официальной команды России, которая проходит в Москве, в МГУ. И там уже э, ему удалось попасть вот в эту четвертый. Молодой химик Булат Курамшин принес честь и славу не только себе, но и Казанскому федеральному университету. Регина Фухрудинова, Рамиль Битбаев, Универньюз.